27 или 26 числа И я об этом сообщу В своих Дискорд каналах И в Телеграме Дискорд канал, там будет официальный Дискорд сервер В описании Со мной сегодня Олежа А Костя, ты будешь говорить? Ну, у нас много Точнее Там написано Дискорд для подписчиков Вот туда заходите Да, я буду говорить шепотом, потому что что мне много времени. Хотя могу вот так. Говорю, так. Ну, хотя бы, хотя бы так Я беру да. талисман собаки. Ты Короб. это. Короб. На. Так, проверяем. Это талисман. Док. Нажимаем. Не понял. Вот он появился. <просить> трансформация. И вот стал тракмазель. Где вот трансформация? Вот. Бах. Появилась. Убрали. Убрать. Вот. Так ты показывай тигрицу <просить> на своем канале. Так, Также спавнить. И трансформироваться. Ну, это еще не все. Убираем. Достаем. А, нет. Все, я протестил. Но это еще не конец. Пишем. Преферим так выбираем. Растер Вот. Бах нас. Появляется он. Такой классный, прекрасный. Также Детрансформация. Чё за баг? Ну, Ладно, тут баг есть один. Я его уберу. Также самое интересное, это при форуме с Трансформация. Есть Кенни Гёрл. трансформация Убираем. И смотрите, есть банник с Кенни Герл. Нажимаем, ничего не происходит. А если мы... Если мы заспаем так, то появится Сабрина. Поэтому мы берем талисман Кенни Герл. Трансформируемся. Это Сабрина? Но ты не поймешь, иди нафиг. Костя, к вами зовут Барт, не Сабрина. Я почему нет. Она из очков не видна. Короче, вот у нас все, И теперь мы пишем снова команду и нажимаем оп. Выдается талисман и флав. Мы говорим слияние. Блин. Ладно. Слияние в чате почему-то не написалось. А также вот у нас есть. Это вот так бэклак. И вот можем навалять, на Также можем детрансформации. Талисман убрать, и он пропадет. Также детрансформироваться спрятать и все идеально. Так, теперь я, так, а я пойду показывать тигрицу. Так, тигрица. Там. Руар. Трансформация. Такая красотка. Оружие не вот. И нажимаем и выбираем силу удара. Вот удар. Выбираем шестую. Отбегаем. И... Пам! Также можем выбрать один. Но это такой слабенький. Два. И там три, четыре, пять без разницы где трансформация прячем к вами вот такой красивенький у нас появляется так стоп спавним и в коробочку Все. кладем берем деньги что с талисманом? Вот у нас появляется. Силы пока нет, но мы ее добавим, надеюсь, до 27-го. Вот такая у нас костюмчики и оружие. И трансформация. Прячем коробочку. И все. Идем. Петух. вот он такой к квами классный трансформация является такой пером нажимаем и тут есть способности например это это способность сила нам дается на 15 секунд это много хп регенерации это ночное зрение например Ночь. Видите, ночное зрение. Это левитаты. Вас поднимает вверх. Сейчас. 12 секунд. Я полетел. Привет. Лек. Я Винкс. И все. Дальше у нас срабатывает плавное падение. И мы за это время успеем упасть. Оп. Оп. Землица, Все. Тут все подрасчитано. Где трансформация? Прячем. Нет, прячем. Так, и все. Переходим к шкатулке. Тун-турон, турон, турон, турон, турон, Оп. Вот такая шкатулка. Вот. В этом обновлении не будет быка к сожалению. Но в следующем будет бык. Еще не будет в этом обновлении силы Кенни Баникс. Кенни Геру Баникс. Вот. Так. И вот такая шкатулка. Здесь всего 4 штучки. Раз, два, три, четыре, пять, пять точнее. С каждым разом здесь будет добавляться. Это когда мы будем добавлять какой-то новый талисман. Вот. Привет, Олег. Что еще показать? Все. Что еще показать? А, сила самаки. Сейчас мы выдадим отдельный наметчик. Ну-ка, ну-ка. Чего понять не могу. Ее как бы сложно силу собаки сама по себе реализовать. Почему она не достает? О. И он как бы притягивает к себе. Ну тот же, например, Симон и Голем. Вот. Пам. Пам. Кстати, а также он может притягивать к другим. Оп. И типа, если там какой-то злодей, я могу раз и коллегу. Раз и коллегу. Раз. Раз и коллегу. Раз и коллегу. Раз и коллегу. Раз и коллегу. Раз и коллегу. И все. Далек, Да-да. Все, на этом будем заканчивать. Если мы зашли, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Фромикс, Олег. Всем удачи и всем пока. мод выйдет 27 числа. Можете увидеть все в, в Дискорде для подписчиков в описании. Продолжение